А вот на этой штуке у нас ездит наш электрик. Заебись! Максим, который пришел сделать там электрику, как это? Хэштег. У него известная в Питере машина, это Eclipse зеленый, который очень быстро ездит и отличается хорошим качеством постройки. В общем, знает человек свое дело, поэтому решили к нему обратиться тоже за э, тем, чтобы он сделал нам проводку, подсоединил мозги и так далее. В общем. Нынче электрики ездит вот таких пушковых заряженных. Деньги есть. Привет, Всем привет. Водную что мы делаем? А, снесли а, штатную, а, штатную косу моторную, а, которая уже 20 раз перебиралась, делалась, рвалась, ремонтировалась. А, и чтобы избежать каких-то сбоев, а, либо потерь а, дорогостоящих, мы просто делаем новые новую косичку, новые, все разъемы, все пины. А, вот с вот. а, Также параллельно ну, ставим спортмозг. Ну, здесь, по идее, это все равно спортмозг или стокмозг. Самое главное, мы убираем потенциальные источники опасности а, взрыва мотора по причине плохого или слишком хорошего контакта. А, задача номер один которую, ну, вижу я, это прежде всего, чтобы ни у хозяина, ни у настройщика не возник ни один вопрос к работе электрооборудования мотора, потому что любой контакт, плохой контакт того или иного сенсора может ä, привести к пол полному, тотальному уничтожению мотора, который там, может стоить, там, не знаю, 400 рублей, просто из-за того, что провод на мап-сенсоре отвалился и... Под большим давлением надува у нас а, машина подумала, что у нас там не три бара, а ноль бар. Отодвинула углы, забеднила, мотор стек. Ничего не понимаю. По факту такое реально бывает. У нас есть пример. То есть у нас есть демонтированная валяющаяся здесь штатная коса, которую мы нещадно... Сняли, раздербанили и нашли а, в ней а, ну, вот такого рода скруточки, уже ее ремонтировали, а, какие-то не очень понятные контакты, то есть а, некоторые датчики, они были раз разорваны, скручены, второй раз разорваны, скручены, то есть это все потенциальная опасность. Также опасность, вот частый результат, что у нас прямо возле разъема лоп... ну, отрывается uh -huh. провод. Uh -huh. То есть. Он тебе пока бы просто переломился, да, получается? Да, со временем. Uh -huh. uh -huh. Вот очень хорошо видно, что происходит с косой спустя 15 лет использования. То есть у нас все провода, вот это, например, разъем на ТПС. Здесь у нас есть самые важные для мотора. Uh -huh. 5 вольт который выдает мозг на питание всех датчиков и э, земля сенсоров. и вот если у нас с вами просто замкнется скажем так э, ну польется водой замкнется как-то э, какой-то 5 вольт вместе с э, землей сенсор у нас все датчики мотора э, в эту секунду откажут mm -hmm. и вот это угу. было на этой машине. Это частая процедура, очень частые вещи. То есть мы не делаем какую-то сверхъестественную косу, мы просто ликвидируем вот эти все моменты, которые а, есть а в как, большинстве. А как с работать? Тупая бабища! То есть мы не делаем лучше, чем завод, мы делаем как завод. То есть все то же самое. Мы просто угу. а, берем все новые провода, абсолютно новые угу. разъемы, и заново собираем, то есть мы не делаем что-то иначе. Mm -hmm. Мы mm -hmm. делаем как по заводу, просто убираем эти 20 лет использования. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Перед началом работы с любой машиной мы заводим тетрадочку. Эту тетрадочку я убрал у сына. Причем я взял сына, и сказал, поехали мы на ралли. Ну, будешь писать стенку, он уже подписал своим почерком быков Максим. Но стенку он не писал, я забрал тетрадку сюда. А, и на самом деле а, здесь просто вся-вся-вся информация, информация по проводам, она не бывает лишней. Поэтому прежде чем мы а, что-то ломаем, убиваем штатную косу, мы сначала, как школьники, записываем по пинам все, что мы видим. Даже те разъемы, которые мы не будем использовать. Потому что в будущем, возможно, при каком-то вопросе у нас а, возникнет необходимость в этой информации она часто нас потом спасает То есть, здесь первичная какая-то э, схема там где какие будут сенсоры и так далее и опять же тут же та же разболтовка ну просто без угу. всяких каких-то э, пижонских, мажорских э, там не знаю программ записываем э, так получается самый надежный угу. способ и не нужен вам интернет для того, чтобы нет, проверить. Да? Интернет нужен. Мы без интернета никуда, поэтому у нас есть. А, ну а, также э, мануал по этому спортмозгу. То есть угу. мы не. У нас нет не такого, что мы чем-то да, пренебрегаем. Вся информация она э, в этом она не может быть лишней. Привет! Расскажу немного про то, что мы будем ставить на Максима, как электронную часть. То есть мозг, датчики и так далее Это блок Экумастер Семен из Лаки-13 продает и является дилером этих мозгов Послушали, посмотрели, обсудили Решили, что для данной машины это, наверное, будет оптимальный вариант Вот как это все выглядит Непосредственно сам блок В комплекте идут разъемы также в комплекте идут ну, провод для настройки, наклеечки всяческие и так далее. Не сильно в этом понимаю, но хорошо, что у нас есть Максим. Мне очень нравится у вас здесь стекло, светло и чисто. Это рай для электрика. Вдалеке. Вон он, там стоит курица за стеклом. Помаши ручки. Всяческие у него тут пока он не видит. у него тут всяческие разъемчики. Тут всякого, понатащил, понатащил, всевозможные всякой ерунды. Он, соответственно, будет заниматься как раз установкой и подключением всего этого богатства. Это датчики температурные, датчики температуры выхлопа. Будем ставить в каждую секцию его, в переднюю и заднюю, чтобы контролировать температуру именно по каждой секции, и чтобы не возникало проблем. Потому что если поставить датчик температуры после турбины, после выхлопа, мы увидим суммарную температуру. И плюс она уже будет немного ниже, чем непосредственно в моторе. А здесь мы поставим сразу на выходе из мотора и в каждую секцию. И тем самым сможем лучше контролировать мотор. Также у нас есть датчики давления. Этот пойдет на давление топлива, этот пойдет на давление масла. Это Bluetooth-модуль. Bluetooth для того, чтобы блок мог передавать данные на планшет, у нас будет планшет, на который будет все это выводиться. Лямбда широкополосная, чтобы смесь контролировать. И соленоид буста, который будет непосредственно буст контролировать и давать нам нужное давление. Марта. Мы у нас на базе, как всегда. Вовсю идут работы с маздой. А именно вот ее пол новый который будет. Точнее, он, конечно, не новый. А вот тот, который был на ней. Красный. Мы решили, что красный уже не актуален. Нам нужен черный салон. И этим занимается Евгений. Евгений, привет! Здрасте! У меня ощущение дежавю. И у меня. А Женя, надо сказать, человек, который не так давно вернулся к нам. И он у нас спортивный механик наш с 2012 года. Занимался 13. нашими... 13? 13. Занимался нашими спортивными тачками. Сам хорошо ездит. Спасибо, что ты вернулся. Спасибо, что живу. Ты убираешься, да? Ну, я да, подбираю немного, чтобы положить нормальный черный салат, но не так красным вот, Женя разделяет мое мнение по поводу того, что это цыганский салон. Алексей, что вы делаете? Я собираюсь прогнать резьбу на шпильках, которыми будет прикручена турбина на коллектор, потому что шпильки некоторые подустали. Ну и так вообще резьбу почистить, посмотреть, чтобы прикрутить турбину. В коллектор мы вываривали датчики для того, чтобы контролировать температуру выхлопа в каждой секции. Новый мозг, который будет стоять, он сможет это делать и регулировать там, зажигание, подачу топлива именно по каждой секции в отдельности. Также заодно освежили плоскость коллектора. Чтобы когда все будем это прикручивать на мотор, прокладочку точно не выдал. А теперь у нас эти плоскости ровные, а она была немного кривая. Верхнюю плоскость тоже. Опять же, поправили, выровняли. Ну и сейчас прогоним шпилечки все и будем заматывать коллектор термолентой и устанавливать уже на место ближе к сборке все. А что это в нем внутри за стружка? Это стружка как раз вот после шлифовки. Часть стружки мы шлифовали вот здесь, угу. и часть стружки попадала внутрь, она здесь осела, но ну, это будет мыться, естественно. Нежно, любя, обезжиркой, со щеточкой. Я вам рекомендую мыть кархером высоким давлением. Просто сюда. Я отсюда. Великолепный план, Блин. Уолтер. Просто охуенный, Блин. если я правильно понял. Такая версия тоже может имеет место быть, но мы будем по-старому, по-своему. Идите кархером свой маникюр мыть. моторную косу идее вот она уже закреплена большая часть то есть вот она выходит салона пошла моторная коса со всеми нами нашими нужными уже дать двумя датчиками тонации там катушками все что можно подключили на новых разъемах сейчас будем собирать дальше с Алексеем подключать все оставшееся в салоне стоит уже мозг такого мастера а, у нас есть новый замок зажигания. Вот такой вот новый замок зажигания. Мы стараемся, опять же, делать все съемное, чтобы можно было машину разобрать. Благодаря, наверное, физике и Максу у нас есть возможность сделать это качественно, с умом. Нам развязали руки. Стилизовали нас... ротор, да? Да, это мы нашли. Это Алексей нашел кстати неизвестно от чего кнопка может быть подписчики скажут от чего была оригинальная кнопка а? ну грубо говоря все управление машиной это замок зажигания а, а это у нас все что касается спорта а, все дополнительные Плюс вещи. два запасной да? один запасной уже а, один мы вспомнили что мы кажется забыли Здесь будет отключение АБС Мы а -а. вспомнили, что мы хотели это сделать Действительно, в малярной камере В мастерской БМВ машину уже ждут На покраску, у нее очень красивый будет Свет, мы его пока что Не озвучиваем, но сразу скажу Что его очень сложно снимать, потому что На всей технике На которой я пыталась Поснимать этот цвет, он никогда Не бился реальным Своим цветом как мы его видим глазом, техника вообще не хочет это передавать. Здесь у нас идет сбор салона, а и частично еще разбор. сбор-разбор у нас туда. Безаменок ковра, потом Макс залезть будет ставить торпеду. Ждите, будет круто.